Всем добрый день! Сегодня у нас очередная распаковка, на этот раз связана немножко с ежедневным применением всеми людьми, а именно с мылом, а более конкретно с мыльницей, благодаря которой у вас мыло не киснет в стандартных мыльницах, а остается в том виде, в котором вы ее положили для следующего применения. Так называемая мыльница в виде листа, благодаря которому то есть, сливается жидкость, которая попала внутрь этой мыльницы. Все это пришло достаточно быстро, потому что покупалось и приобреталось.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 все приехало достаточно хорошо 5 пост это у нас не почта россии которая сломает все что возможно сломать потому что работают там неответственные люди пора их наказывать этим вот пришло в таком состоянии давайте посмотрим что находится внутри что из себя представляет это мыльница вот она в таком виде то есть состоит из трех элементов это непосредственно сама подставка это вот присоска двойная, первая присасывается к нижней части основания, а вторая непосредственно уже к той поверхности, которой вы будете ее использовать. Причем это есть двух цветов, она такая серая, вернее не серая, а зеленая такая, темно-зеленого цвета, есть еще светло-зеленого цвета дальше как мы. вот здесь вот такое вот основание здесь вот есть засечки благодаря которым устанавливается это все так вот ну, можно взять и достать мыло ну либо вариант закрепить на поверхность стоит брать из этой мыльницы так ну и давайте сейчас продемонстрируем это оно нас сюда устанавливается вот за стол она хорошо закрепляется ну наверное, за сам фаянс но все равно вот отлипает ну можно отлипать так и помещается сюда стандартную ну, мыло я уже не буду без упаковки вытаскивать ясно понятно что там внутри мыло находится еще меньших размеров то есть когда вы укладываете у вас вода сливаясь ну либо большой вариант тоже можно разместить ну, последующим он будет уменьшаться до того размера который будет лежать на этом листе давайте еще измерим размеры какие должны иметь у вас подстаменты имеется виду раковины и ванны основание у нас где-то 12 сантиметров идет а непосредственно сама длина ну, где-то около 16 сантиметров то есть это вот от края до края 16 сантиметров а здесь ну, где-то 12 можно конечно под углом поставить если у вас постамент раковины имеет меньшие размеры вот такая вот мыльница с такими размерами не забываем что у нас объявлен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 И давайте сейчас проведем некоторый опыт такой тарированный как у нас посмотрим стекает жидкость при размещении внутри него мыла, как все будет выглядеть итак смотрим Итак, я вам продемонстрировал мыльницу, благодаря которой мыло у вас не киснет, не обзаводится соплями, тем самым постоянно в рабочем состоянии, из которого жидкость выходит в раковину, либо в ванну в джакуди, где у вас установлена данная мыльница, и тем самым сохраняется мыло в свои основные свойства, и тем самым меньше тратите на замену мыла, как вариант сохранения.